Друзья, мы находимся в Берлине, рядом со мной стоит Анатолий Илья. Это очень замечательный человек, и я хотел бы ему задать несколько вопросов. Во-первых, поблагодарить вселенную, что она мне предоставила такой шанс оказаться в Берлине и лично вот познакомиться с ним воочию, потому что раньше мы общались только в интернете. Вот И такие три вопроса у меня будут к нему, Анатолий. Почему родилась вот идея сделать площадку изи-бизи, где партнеры смогут зарабат зарабатывать за ту же работу, которую они делали в каких-то других компаниях, ну, сумму минимум в четыре раза больше. Окей, а, okay. хорошо. Да, ну, хороший вопрос. Сейчас, конечно, это будет очень много времени займет, если я буду углубляться за все почему как. Но ну, вот в целом можно понять следующее. Вот элемент сетевого маркетинга или, скажем, многоуровневого маркетинга мы внедрили не для того, чтобы на этом зарабатывать деньги. Это один из элементов, который популяризирует наш сайт. Доказательство тому мы уже сами обратить внимание. Мы сейчас запустили сайт в закрытом режиме на другом домене. То есть вы не можете даже зайти туда без приглашающего, но покрытие идет по странам, 82 страны за 14 дней. О чем это говорит? О том, что если мы человеку даем что-то такое аттрактивное, чего у него нет другом месте, он начинает сам это использовать и быстро-быстро приглашает людей. Это тот эффект, который мы хотели добиться. То есть нам для этого это не нужно было. Это первая причина. А вторая причина, как известно, мы нашу площадку сейчас тестируем, и мы хотим, чтобы она а, ну вот, когда мы уже будем видеть, что вот такая она должна быть, по крайней мере базовая версия, мы приведем ее полностью на блокчейн. То есть Нам для этого нужно примерно один год. А если мы ее переводим на блокчейн, значит у нас получается децентрализованная, автономная организация. То есть это такой код своего рода, а, которому не нужны автомобили, дома, квартиры. Это просто программное обеспечение. Ну а если уже это программное обеспечение как компания, то есть она же никому не принадлежит, получается, то есть она и, и всем и никому принадлежит. Ну тогда принадлежит? зачем ей деньги? Но если деньги не ждут, это значит все деньги надо раздать людям. И если уже деньги раздаются друг другу? Значит, они должны быть самые лучшие, самые короткие пути к человеку в кошелек. Вот такая задача у нас была, я думаю, мы с ним справимся. Спасибо за ответ. Второй вопрос будет. Вот. Мы знаем, все прекрасно знают, что ты очень успешный предприниматель. Начал там, с юных лет да, предпринимательство, сетевой маркетинг. Расскажи, в чем секрет твоего успеха. Дай какой-то волшебный пендель, может быть, пенюлю. Ну okay. окей, uh, я, я как и все, изначально начинал за денег, это нормально. То есть ты, когда у тебя их совсем нет, теперь их сильно оформишь, ты начинаешь за ними бегать. И в тот момент, когда, в какой-то момент ты начинаешь понимать, что чем быстрее ты с ними бежишь, тем быстрее они uh, от тебя бегают. убегают. То есть эти все этапы мы, конечно же, проходили. Вот. Сейчас я могу сказать, что ну, что, что является успехом, вот сейчас это вот моя стратегия, как я работаю. Меня не интересует, что было до этого. Меня не интересует, что будет там. Меня интересует только здесь и сейчас. То есть какие действия я могу сделать прямо сейчас, самые оптимальные, какие вот я бы вообще мог бы сделать. Вот я занимаюсь только этим. Задача номер один – стать сегодня лучше, чем вчера. И, и вот на это фокус делаешь. То есть каждый день лучше, чем вчера. Каждый день лучше, чем вчера. И, соответственно, вот с этим опытом ты, конечно, дальше растет. Ну, как, грубо говоря, вот от таких вот маленьких установочек, Супер. которые придерживаешься, ты начинаешь саморазвивать. Я думаю, каждый примет это для себя сведения. Было бы здорово и Потому да? что если скажем, у одного человека получается, значит, нет такого закона, чтобы у другого mm -hmm. не получилось. Нет mm -hmm. такого Спасибо. закона. Спасибо. И последний вопрос. это В чем уникальность обучающей площадки ECP и какую пользу нам дать может ну, простому человеку любому, который а, интересуется да, миром? Я понял, да скажем, Мы берем берем ведем несколько направлений, да? то есть это крипто, это network маркетинг, это партнерские программы, это сетевой маркетинг, если по-русски говорить, да? и все, что касается онлайн-маркетинга. То есть это три такие тематики, на которые мы обращаем внимание, потому что мы уверены в том, что как раз благодаря этим знаниям можно очень быстро выйти на хороший доход. А в чем же отличие? Продуманных площадок очень много. Но наша площадка, она создается сообществом, то есть она создается людьми. То есть у нас нет такого человека, который скажет я крутой, я все сделал. У нас нет таких. Один умеет другое умеет, другое делать третье умеет, третье. У нас есть координаторы, у нас есть, там, я не знаю, там под разными группами там есть какие-то управляющие, то есть разного рода планерочки, и оно, то есть, формируется как бы по, по принципу сообщества, то есть люди, объединяются, делятся своим опытом. Как правило, это опыт практический, то есть понятно, что то, сейчас, о чем мы говорим, это уже больше все равно представление, и, как бы, как -то, как -то мечты, то есть это то, что вот мы строим, да, как бы концепт. там ни было, да, то есть базовая версия уже будет предоставлена буквально там сколько, хочет что-то меньше, чем ну, 18, там, 10, да. там пару недель. Да. А, да, то есть, и вот уже отталкиваясь от базовой версии, мы тогда уже начнем делать так, чтобы само сообщество начнет контролировать, какой контент хочет сообщество или нет. То есть по принципу голосования. Вот. И тогда мы сможем а, сделать так, чтобы даже простой человек пришел, у которого, например, он не распиаренный, у него, там, допустим, нет, может быть, каких-то там миллионов, и что-то такое, но он талантливый. Он талантливый практик. И мы можем, грубо говоря, продюсировать рода людей на площадке. То есть людям намного более приятно, а, очень часто приятно, именно а, у человека, который только начал, у которого только что-то получилось. Это просто одно из направлений. Это же понятно, что здесь и серьезные тренеры есть, и очень серьезные. Но мы считаем очень важно, когда это все принадлежит людям, и люди сами регулируют посредством голосования, что они хотят и что они не хотят. Точно так же люди сами будут регулировать контент. Каким образом? Например, приходит вот к нам спикер какой-то да, ну допустим, его, ну за него проголосовали ему дали возможность выступить в главное время, допустим. Ну вот он теперь выступил, и тут же сообщество возьмет и проголосует. А насколько хорошо ты выступил? То есть мы заставим, грубо говоря, спикеров готовиться и стараться для сообщества. То есть лоббировать нас... никто не будет? Нет, мы ни в коем случае не сможем никого лоббировать, потому что у нас э, рейтинг и голосование будут проходить на блокчейне. Там невозможно подменить. И поэтому, если у нас какой-то спикер уже получил какой-то рейтинг, и он, допустим, хороший, он будет его везде показывать, потому что это настоящая обратная связь от живого сообщества. Большое лицо сообщества, да, мы работаем больше, чем 80 странах. Можем ли мы наполнить контентом э, э, во всех этих 80 странах где-то 80 языков, 80 менталитетов, 80 разных консультаций? Э, мы? Нет. Сообщества? Да. Потому что в каждой стране находятся энтузиасты, которым нравится эта идея, они сбиваются в группу, они становятся в сообщество, у них появляются руководители, они занимаются контентом, они приглашают тренеров. И дополнительные всякие, ну дают обратную связь, что еще можно увидеть? Ну, вы например, биткоины вы увидели. По все, примеру, все знают, ну, да, по примеру, можно, можно себе так писать, да. То есть образовались люди, которым это нравится, и они это победили. Спасибо большое, Анатолий. Анатолий. На связи был Олег Черноротов, Анатолий ага. или Берлин, 18 ноября. Спасибо, Анатолий. Спасибо. Все. Всем пока.